Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы поговорим с вами о том, опасен ли собачий грипп для человека. Сейчас новости стали, когда говорить о том, что собачий грипп появился и что он опасен для людей. Многие люди стали забивать в Яндексе вопрос, можно ли заразиться гриппом от собаки. Во-первых, гриппом заразиться от собаки нельзя. Точнее, можно, но это будет одна там чуть ли не тысячная процента, потому что Вирус гриппа от вида к виду не передается. Ему для этого нужно очень хорошо мутировать, чтобы передаться от вида к виду. И так как данный процесс занимает достаточно долгое время, то есть в принципе это невозможно. Впервые собачий грипп был зафиксирован в 2004 году, но не было зафиксировано факта передачи этого гриппа человеку. Далее в 2014 и 2016 году также были вспышки собачьего гриппа, но опять-таки не было ни одного факта передачи вируса человеку. То, что сейчас говорят СМИ о том, что собачий грипп ходит, да, собачий грипп, возможно, есть. Тут я не могу точную информацию никакую дать, то есть по поводу того, есть он или нет в данный момент. Но человеку он не передается.